Всем привет! Сегодня мы поговорим про AliExpress. а это может означать только одно, что прошлое видео на данную тематику уже набрало 20 лайков. Не буду томить, погнали! Переходник для двух наушников. Иногда хочется послушать музыку со своей второй половинкой на одном смартфоне, но с одной капелькой в ухе не насладишься композицией. Для таких случаев существует переходник-разветвитель. С помощью него можно подключить сразу две пары наушников к одному гаджету. Цена такого переходника составляет 35 рублей. Ручной видеостабилизатор для смартфонов. Хотите покорить YouTube качественным контентом или просто снимать красивые и плавные видео для себя? <с> да нет, конечно. Тогда обратите внимание на этот ручной стабилизатор камеры X Camside 2. Он позволяет избавиться от подергивания сенсора во время съемки видео. <с> да уж, мне бы такой пригодился бы. Ролики получаются плавными и приятными для просмотра. Цена такого ручного стабилизатора две тысячи рублей защищенная колонка для активного отдыха лето, пора активного отдыха на свежем воздухе а без чего не может обойтиться любой пикник или поход правильно, без хорошей музыки на такую роль подойдет колонка Мифа F7 это небольшой кейс получил металлический корпус в соответствии стандарту IP56 то есть защита от воды и пыли в походе ему все будет ни нипочем соединяется по Bluetooth. цена колонки 3000 рублей Недорогие Bluetooth-наушники. Провода уходят даны давно в прошлое. Им на смену приходят беспроводные наушники. Эта модель отлично подойдет для тех, кто давно хочет сменить провода на Bluetooth, но боится высоких цен. Беспроводные наушники Undoer поддерживают стандарт Bluetooth 4.1, что гарантирует неплохое качество музыки и низкий расход заряда. Цена таких наушников 870 рублей. Эндоскоп. Да, это действительно полноценный эндоскоп, который работает на смартфонах, а также на ПК. Такая штука поможет заглянуть в доступные места. Также это устройство идеально подойдет для ремонтников, которые часто, почти каждый день, копаются в мелких деталях, разбирают гаджеты и компьютеры. Эндоскоп, цена эндоскопа 489 рублей. Дешевый небольшой квадрокоптер. В перспективе покупать большие дроны затратно, не только по деньгам, но и с точки зрения российского закона. Ведь не так давно в РФ обязали регистрировать блотники весом от 250 кг, а эта малютка соли весит всего-то 180 грамм, значит никакой регистрации не надо. Да и стоит она очень немного, цена мини-квадрокоптера 830 рублей. Управляемая RGB лампа. Такая небольшая LED-лампочка... Светить множеством оттенков RGB диапазона, то есть красным, зеленым и синим цветом. К устройству идет пульт управления, на нем как раз и можно настроить нужный вам оттенок и задать режим свечения. Лампочка ярко светит, но потребляет мало электроэнергии и не изучает ультрафиолета. Цена RGB лампочки 200 рублей. Дорогие арматурные наушники. Неплохая для своей цены модель наушников от производителя OneMore. Это стабилизированная арматура с хорошими характеристиками. Сопротивление составляет 35 Ом. Диапазон частот 20, от 20 до 20 тысяч Гц. Чувствительность 98 децибел. Цена таких наушников 955 рублей. Карманная приставка с ретро-играми. Время PlayStation Vita и Nintendo 3DS может быть и прошло, но что если хочется поиграть в классику вроде старого Тенкин? На помощь придут китайские карманные приставки, куда предустановлено просто море древних игр. Также на устройстве можно слушать музыку, читать книги и даже сидеть в интернете. Цена карманной приставки 1700 рублей. Рушка, которая пишет 25 лет без чернил. Хотите удивить одноклассников, одногруппников или коллег по работе? нет, конечно. Просто покажите им эту ручку, для которой не нужны чернила. Она пишет на бумаге в течение 25 лет. Перо ручки изготовлена из специального сплава. Он-то и остается на бумаге, когда вы пишете ручкой. Проще говоря, вы пишете металлом. Остатки ручки появляются на бумаге, но сплав расходуется очень медленно. Оставляемые чернила не стираются, не размазываются. Цена без чернильной ручки 1300 рублей. Очень хороший подарок на день рождения. А на этом, как всегда, у меня все. Думаю, вам... Думаю, ваш кругозор в области товаров на Алиэкспресс расширился. И вы среди этих товаров нашли себе подходящий. Ну а я с вами прощаюсь. И да, чуть не забыл, 20 лайков. И мы снова встречаемся здесь, в этой рубрике, на канале NZ Edition TV. Всем пока.